Вы знаете, больше всего в Бэйс Клиник мне поразила атмосфера гостеприимства, приветливости. Вот как это ни странно звучит, потрясающая чистота. Чистота, вы знаете, вот везде. Бестклиник Клиник это оно ну, плюс 10. Очень положительно могу сказать о врачах, которые выходят к тебе навстречу, как будто ты их родственник или они тебя очень давно знают. Это очень тоже подкупает и настраивает на положительный момент. Потому что, ну, к сожалению, в нашей стране мало такого вот любви, доброты ну, не, не хватает. Здесь это все в полной мере. С точки зрения профессионализма, ну, уже говорить не приходится, потому что, судя по тому, что в воскресенье в субботу в любой день, вечером или ночью, тебя готовы здесь принять. Ждут, что называется, как в ресторане до последнего клиента. Это тоже, конечно, очень сильно подкупает. Хочу сказать огромную благодарность моему лечащему врачу Тамаре Дмитриевне Кварае. Всем девочкам, которые на сегодняшний момент мне звонят и спрашивают, как мое состояние. Я в очень таких эпитетах положительных и э, превосходных описываю эту клинику.